А, второе отделение, ну, оно второе. Надо начинать счет. чего-то. наверное, не знаю. Сейчас подробно. Глотажный робин-ролл. Я летчик. Красивая форма, у нас голубой. Это же Кто-то подвоет. Я летчик. И звук от турбины земли лучше звука. А мой самолет, это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, За это готов я пол жизни отдать. Я летчик. Ничего в то небо я душу продал. Мне кажется, от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить. Ты же хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю вираж заверну, горку сделаю бочку, Я лечу. Пускай перегрузка придавит терплю, но не оборотное предать. Я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Темнеет в глазах на крутом вираже И давит на сердце мне несколько же. Я летчик Комбез весь потом можно просто отжать И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик Под крыльями смерть, управе стальной Она поднимается в небо со мной Я летчик Увы, продолжает планета гореть А значит я снова Я должен лететь Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Это же хмурый денечек Я там в облаках Нарисую петлю, вираж заверну горку сделаю, бочку Я летчик Перегрузка придавит, терплю на небо родой предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити глиссада иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землею. Я летчик. Кто-то земли мне совсем не понять заставить, хотят меня строим шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас. И кто-то уходит на Боинг Эрбас. Я летчик, но в небе учили меня воевать, а значит, я должен обязан летать. Я летчик.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 Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, на дне, но только когда не по ней, на дне, но только когда не по ней, а на дне. Я блечу. Спасибо. Иногда в голове какие-то истории. Вот. А он, конечно, он хитрый. Я не буду тогда Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Я хотел одну историю рассказать, не буду рассказывать, потому что не очень... Ну, в общем, короче, мы с русскими «Витязями» однажды напоили английскую делегацию авиационную. Вот. А какой русский не хочет срубить натовских военных? Это было на гидроавиасалоне в Геленджике. А, Но ну, самое интересное, что военный аташе Англии генерал Карл Скотт, а, он выдержал, вот его помощники все ну, были просто вырублены, а мы с ним пинг пели и Beatles. Вот И потом однажды в посольстве здесь уже Великобритании в Москве, я с ним у него дома тоже пел, а, а познакомил меня с ним вот этот замечательный мой друг Александр, Александр Иванович Гончаров, он... Я скажу просто, военный переводчик, как бы, но ну, я уже сегодня пел про военного переводчика, который говорил много где, много где, поэтому про него я не могу много рассказывать. Но я с удовольствием его представляю. Это мой замечательный друг Александр Иванович Гончаров. Дорогие друзья, я служил в 290-м отдельном дальнем разведывательном авиационном полку 46-я воздушная армия. И последние 20 лет ну, иду по жизни и дружу с участниками Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше и меньше. И вот надеюсь, у Николая найдется время и вдохновение написать э, песню о на сынах полков. Вот книга воспоминаний ныне живущего, здравствующего Николая Казахстана Инчука. Спасибо. Это 1928-й ревизион «Реактивный коммуникатор а, да, это. У меня однажды интервью брала одна девушка такая. И говорит, а, ваши любимые исполнители? Говорю, вы знаете, ну, какую музыку вы слушаете? Вы знаете, говорю, я очень редко слушаю, я очень много слушаю Анисимова. Она на меня посмотрела и говорит, к сожалению, говорю, причем иногда одну песню могу слушать там 100, 200 раз. Это очень, это действительно серпам по одному месту, прости меня, Господи. Потому что когда работаешь в студии над тем, что потом вот появляется на диске, ты отработал. И потом едешь и вот этот материал слушаешь в машине. А, но это надо, потому что ну, ты это все правишь и так далее. И это ну, дурная работа. А, поэтому иногда я с кем-то еду в машине, мне так бах, так дисконисимост. я Говорю, ааа, стойте, отставить, быстренько убери. Я себя, говорю, и так знаю. Поэтому, когда у меня девушка вот спросила, говорю, знаете, музыку слушаю только в машине. Слушаю двух авторов-исполнителей или исполнители, я говорю, это мои любимые. А говорит, а кто у вас любимый? Я говорю, у меня любимых два исполнителя. Это Вадим Захаров и Пинк Она, а что это за исполнитель? Я говорю, Вадим Захаров. Захаров, она. Говорит, Нет, говорит, Пинк ну, ну, есть такой исполнитель. Подходили ко мне в антракте очень многие люди. Естественно, очень много песен просили спеть. Ребят, не все могу спеть, потому что ну, мы действительно по времени ограничены. Ну, вернее, не я ограничен, и не вы, наверное, а, заведение. Я-то, говорится, у меня всякие были рекорды. Про большие самолеты. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном молитва. Все по карте Винты все восемь на упор а Разбег, отрыв, вираж, набор А все проблемы мы оставим там на старте Маршрут проложен не на глаз Мы верим штурману на раз Здесь интернета нет И недоступен Google, И как был сотни лет назад Бомберы словно на парад. Идут на север, чтоб потом уйти за угол и словно на лидер наш борт Сопровождает нас эскорт Вот только нет на Неберке С меди И где-то в нановских штабах Шифровки строчат в ПВХ Летят в Атлантику российские медведи Летят в Атлантику медведи! Орлик и кофе обожжет, болтанка нас не бережет По быту тренинг, И на радаре сплошь засветки, А в фюзеляже револьвером производства СССР Сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей команда доложит про гостей, У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом Мы еще не в крылом Такие бурзы, как братыл из штатов. Но не изуменит курса бурт, Будем и мергли наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где-то в анатовских штабах три богу бьют и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли Но в Атлантику медведи. Шаль в океане нет дороги, Он для нас, как все настолько Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх, Авианосец на волнах, А не найдем, то все задание без толку И крик, я вижу, командир! Вдруг разорвет не мой эфир, Железный ящик с высоты уже заметен. Там черт дыхнется адмирал, Разнос устроит и оврал, А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крылья весь корт, Пошлет докладь в русский борт И уберутся наши ледные соседи. У них штаба дадут отбой, лишь будут спорить между собой, Когда опять придут в Атлантику. Медведи придут, ой, придут в Атлантику. Медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, И семь под но мы поймаем конус Тяжело держать режим, мы каждый тонный дорожим, А турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет будет устав, Он помнит разные места Вьетнам, Монгола, Куба и Гвинея. Отсылетали там до нас. Но если дали нам приказ, мы обязательно смогли ведь мы умеем. Экипажин просто смог И пусть устало свалить с ног Но мы так рады нашей маленькой победе Что нас совсем не клонит все И спит сегодня гарнизон Домой вернулись из Атлантики Медведи пришли Домой, медведи Домой, любимые медведи. Если про большой самолет э, мы спили, то почему не спеть про большой вертолет? Помню тот солдатик на погрузке, обозвал коровой вот лодке, все шутил и сказал внутри, мол, как в кутузке, Что я даже не вооружен, Но один да не. Когда нон-стопом кружит мои восемь лопастей А под ними сердце, где галопом скачет двадцать тысяч лошадей. Это бьется сердце где галопом, Двадцать тысяч легких лошадей, Я ношу в себе живую село как в час пик автобус, а я напит, где меня уж только не носила, брыстер помутнел, и бог болит, Но когда без неба я кукую, грустно свесил восемь лопастей, Весь табун скучает и тоскуют Двадцать тысяч летных лошадей. Рвутся в небо на земле, тоскуя Двадцать тысяч лёгких лошадей Странным днём бухал, как трактор И в режимах чрезвычайных нажил Засыпал взбесившийся реактор И пожары сотнями тушил Штатовский чинок в горах однажды вы подняли восемь лопастей, Если надо, и не то покажут двадцать тысяч летных лошадей. Если надо и не то покажут двадцать тысяч летных лошадей. В небе с экипажем дни и ночи На работе никогда грустить. В левой чашке пилотяга-лётчик Мы с ним вместе, нас не разделить И окружность в небесах сияет Что рисует восемь лопастей, как в упряжке Мой пилот сжимает двадцать тысяч лет лошадей Нежно держит ручки, погоняет Двадцать тысяч летных лошадей. А того бойца я встретил снова, Я бы запомнил, как летел. Тот, что про меня сказал корова, вот пацан, повоевать хотел, пуля дура, догнала, скосила, слава богу, жив, меня узнал. А когда ко мне на борт вносили, Божий коровкой обозвал, а Прошептал, спасибо, а наносилка. Коровкой Божьей назвал Божья коровка полети на небо там твои детки кушают конфетки можно опять добро назовем. Небо снова нас зовет, и бетонку с Богом отпусти. Набираем лун и плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой матери. Сквозь болтанку в облако, Увидим к солнцу в небесах, Все дожди оставить под собой. Работим мы опять, и трудяга бурт 05 Четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам хотеть, Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурман нам Другой маршрут, Наш главный курс, туда то И с нетерпением мы ждем, Когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас все всеми ждут, а мы же сами, как семья мой экипаж. Снизу морем облака, И болтает борт слегка, Снова чай, который раз попьем. Все мы с за рулем, Что покрепче все потом На земле по сутки мы нальем. Командир на руку с гор Наплевал на коридор Доворот, прокладка вся долой Пусть земля запросы шлет, Порт-радист всех отошьёт Нам быстрее надо, вой домой Сегодня легче нам лететь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 Пусть дожди опять идут, Но на земле нас семьи ждут, Да мы же сами как семья, мы и <связывая музыка> Пленяет наш налет, Командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, Мы уже не на войне, Шумки гиги для нас стих. Пусть приходится летать, В те места куда послать, Даже и по маме не пошлют.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 Но не проложит штурман нам другой маршрут, Наш главный курс туда, где дом, И с нетерпением мы ждем когда над городом заложим мы вираж, И путь дожди опять идут, Но на земле нас всеми ждут. Да мы же сами, как семья, мы экипаж, хоть мы и сами как семья. Мы экипаж. Экипаж. Спасибо. Следующая песня тоже про, про большой самолет, большой стрельбитель. Я вчера перебился с этой песней. сейчас просто расскажу, потому что, что что было вчера. Я в Питере выступал с видеоподдержкой, скажем так, это интересно. К сожалению, здесь не очень, ну, это, мы обсуждали свое время эту историю, как бы это здесь сделать, потому что под каждую песню есть видеоряд, где, возможно, многие присутствующие в зале увидели бы знакомых людей, либо себя. Ну, здесь, к сожалению, это не получается. Вот просто вчера, когда я начал петь, ну, поешь там про МИГ-31. А вот, к счастью, там еще в зале висели экраны, кроме того, который за мной был. И я такой пою старательно, и вдруг смотрит, там Ми-8 летит. И вот это был тот момент, когда мне пришлось прекратить, я говорю, так, сори. Так, человеку, который там сидел занимался этим делом, говорю, так, пожалуйста, другой клип. Вот. Ну, сегодня все нормально, но мне просто хотелось рассказать об этом. И смен на сегодня в плане И на стоянках ждут нас корабли Заря разлилась алой краской в пятом океане Со штурманом отчелен от земли Рев двух сердец, двух пламенных моторов Нас, граждане, за грохот упрекнут Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором в среду ходит с на маршрут Кругом волшебных облаков убранства Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем но пространство. Читом из крайней будничной страны Под крыльями поблескивают реки И небо по маршруту, как проспект Там на земле остались ждать вынутые чеки И значит на чеку боекомплект Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком Отчаянно носиться на различных эшелонах Спокойно за каким-нибудь врагом Кругом волшебных облаков убранства Наш дом на все четыре стороны мы патрулируем пространство, Щитом Бескрайней будничной страны. По облакам корабли как по волну, Хоть 40 тонн а словно на И Если что, мы можем при желании На волнам увидеть звезды днем. На потолке, но ну, а пока Увидеть бы Илюшу В просторе океана Голубом Кораблик наш воздушный Он ведь даже хочет кушать Он пьет Наши нервы узелком Кругом Волшебных облаков убранского Наш дом на все четыре страны Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом бескрайней путничной страны Отвернулся самолеты вряд, и пусть нельзя мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины, техники чихлят. Уставшие но радостные лица и глубже нет звенящей тишины. Дай бог нам уходить по полет по плановой таблице, когда по плану значит без войны. Другом волшебных облаков братства, Наш дом на все четыре стороны Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом великой и большой страны Очень сложный период был между двумя концертами здесь. Всякое происходило. И, наверное, ну, самое печальное, там не разные были события, не очень веселые. Ну, наверное, самое-самое, не наверное, а самое тяжелое, это то, что не стала моей мамой. Не стала недавно, чуть больше двух недель. Раньше все время, когда вот концерт здесь или где-то, я там вот в гримерочке готовлюсь. Остается там минут 5-10. Я телефончик набираю, говорю, мама, ну, я тут начинаю выступать, это там поругай меня и помолись. И... А сейчас уже никому позвонить. Вот, вот так. И я все равно чувствую, знаю, что она где-то рядом, она сама на сцене всю жизнь просто проработала. Невзирая на то, что она все-таки в вооруженных силах, опять же, всю жизнь про... тоже проработала в воинских частях, не только в военной сфере. Она прожила большую жизнь, в принципе, не в принципе даже, ушла на в 88 году жизни, пережила всю блокаду и пошла вот с отцом по всем военным гарнизонам. А если бы не пошла, была бы великой певицей, я не сомневаюсь. Потому что работала она, ну не работала, а пела в совсем еще вот в том молодом возрасте в Питере. она блокаду пережила, и после блокады она пела в копыле имени Глинки. Это такое очень серьезное, скажем так, образование. Ну и вот я хотел бы эту песню спеть. Мне часто снится, ночами детства. Я просыпаюсь полночи маюсь, и мне не спится. Во сне нет скуки, гудит застолья, мужчины-дамы взять просят маму гитару в руки. Семь струн, как кони, вдруг встрепенутся, Играет, мама, глаза смеются, как бы хотел я. Туда вернуться. Мама, возьми гитару, И за сыграет тот старый напев цыганский. Мама, мне чуть согреться, согри мне душу, я буду слушать и вспомню детство. Твой голос льется, и все застыли, и рты раскрыли от восхищения глубокой ночью романс цыганский, Все подпевают, хоть плохо знают, и сердцем клочья. И не могу я не привыкнуть, что лишь во сне все могло возникнуть во сне глубоком. Хочу я крикнуть, мама, возьми гитару и за залихвосткий сыграет тот старый набей цыганский, мама. Согреться, Согре мне душу я буду слушать и вспомню детство. Мне не обидно, что годы птицы летят тупремо, но знаешь, мама, устала видно. По жизни прямо Иду с гитарой А мне мешают В меня стреляют Сюда я прямый. прямой Видать судьба моя Такая Я не сплю И не рыдаю Шесть строн бужу И напиваю, Мама Возьми гитару, И залихватский сыграй тот старый напев цыганский. Мама мне в чуть согреться. Загрень мне душу Я буду слушать и вспомню детство. Оттари. Афиганские песни, это так называли наши друзья, ну, друзья-родители, потому что мама пела очень много песен Петра Лещенко, вот это тари, тари, тари, дама там веселой и вольной толпой, вот шли, там, тра-да-да что-то. Вот, и все время, вот я вспоминаю, ночью папа возвращался из командировки, там, нередко, с кучей своих товарищей офицеров, у мамы всегда накрывался стол, и там командир части или Симона, ну давай, бери гитару. Ну, мама у меня Серафима Сима, но ее все назвали Симона, вот, и начальник гарнизона помню в Казахстане там. Да. Так, Симона, ты опять всю ночь тут народ водила по гарнизону, вы тут все орали песни. Вот. Так было. Иногда... А я потом уже лейтенантом тоже водил народ. Я предлагаю товарища. Всем подняться и помянуть. Это будет правильно. Потому что у нас да, вот так вот обрезают. Будем жить. Будем. Будем. Будем. Будем жить. Не родить охота! Все же улыбнулось Пусть на свете все несовершенно Воланд Иисус К нам приходит как-то Переменно хочется летать Вроде небо рядом И открыто Но летала только Маргарита Хмурый горизонт Как рубин краснеет на закате Раскрывает солнце Над землей ночь Как надзиратель день закончил круг Я уснула по-глупому, мечтая Мне приснилось вдруг, что я летаю Я летала во сне над землей, где я только не был, словно по весне, Было синим и бездомным небо крепко обнимал И носил у меня веселый ветер, с земли во смеялись дети. Так как вот ты живешь, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем. А потом удачу пропиваем, и а мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства То, что мир далек от совершенства. Ходим по земле. Вверх закон Ньютона не пускает бунт на корабле. Черный флаги на мачте поднимают в гле. Так легко друг друга убиваем, А летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне, На землю, где я только не был, Словно по весне было синим и бездомным небо, Крепко обнимал. И носила меня веселый ветер, А с земли во след смеялись дети, за спиной Только лишь у ангела бывает, Я ведь не святой Мне не крылья Руки обрывают Мне бы улететь В крыльях, где постоянно Солнце светит Только где же он есть На этом свете?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 Песня с самым коротким названием МПП, мультипликационно-патриотическая песня. В тридевятом летном царстве по тревоге всем подъем с исключительным коварством. Прилетели к нам с мечом, но мы помним поговорку, что в итоге этот меч Может в ходе всей разборки неприятностей повлечь тут что-то с Мульти-леди-джентльмены к нам с агрессией, войной Супермены, спайдермены, монстры, симпсоны, толпой Покемоны, поголовно, весь Диснейский народ По команде веролом нам устроили налет Прилетел путёжный сбор под вот матроскин вскроет сынки, и обойму всем набьет. Срочно швейную машинку переделал пулемет. На себе порвет тельняшку и оденется в мундир. Грозно рявкнет всем мультяшкам, что отправит на гарнир. А еще пашкасики. Двое из ларца доложат. видит цели наш радар? Эскадрилья бабок-ежик. Вылетает на удар, бабки лупят без осечек весь тех всех мультяшек прах и пух Их наводит наш разведчик, он под шариком опух Тучка в небе винипух Ротошреков наступает, с ними нинти заодно Им навстречу вылетает грозный Карлсонов звено Дядя Федор снайпер, летчик бомбы кучно положил это авианаводчик цели точно подсветил Это Гена Крокодил Отобьем мы все набеги голливудовских утят Змей Горыныч и на задание летят Не успеет, не ударит скоростной зеленый кжик Наш с фонариком комарик от него оставит пшик Наш комар белый камши. Крокодилов чебурашек примет коврик самолет, что там транспортникам нашим, им команду и в полет нас на борту весь полк, мультяшный самолет, ковер летит. Вниз пойдет десант, отважный Волк и заяц впереди. Супосток, ну погоди. В нашу сторону ракета! Дело, видимо, табак, то ли Макдоналд Дуглас, это, то ли жанный скруж Макдак. Водяной мрачнее тучи. Жизнь, жестянка, вечно пьян, развернет корабль летучий, и направит на таран. Прокричи на пазарах. Их мультяшкам заграничным, обломая а все мечи, нас согнут проблематично. Мы ведь стерты калачи будет пить Дисней в итоге. И отправлено на утиль, Коль поднимут по тревоге в небо наш. Союз мультфильм, Мирный наш, Союз мультфильм. Спасибо. Самое интересное, уже вот эту песня, когда поешь вот в этой аудитории, она как-то так, нормально. Особенно, когда у меня видео есть, там такой очень классный видеоряд, именно все вот эти мультфильмы. Но когда вот я, допустим, вот в Барнауле выступал неделю назад, дети, ну не дети, ну дети, да, там 9-10 класс, ну кроме у меня основного концерта, меня нередко приглашают все-таки выступить там перед кадетами, там школа первоначальной летной подготовки, и вот я пою, но там все-таки еще и мультики за спиной были, я ну, смотрю, они так как-то ну, заинтересованно смотрят, но реагируют сдержанно. А взрослые, они, ну вот, да, вот, э, это мультфильмы нашего детства, они уже этого вот, э, я уже не говорю про слово э, «но пасаран». Николай, воспитанники Акопянов. да, да. Э, э, Сергей Дживан, Дживаншитович. Дживаншинович вот. Дживанширович. Дживанширович, да, точно. Я ему, он говорит, а как это я сейчас просто сбился, вообще ему сразу говорю, Дживанширович, Он говорит, а как ты то это мое отчество-то запомнил. Я говорю, вы знаете, я говорю, у меня, я вообще имена сходу сразу плохо запоминаю, но иногда стараюсь к чему-то привязать. Он, ну-ну-ну. Я вот и говорю, что вот, особенно женщинам, Дживанши. Э, есть парфюмерия, говорю, а вы не угадали, я, говорю, я совершенно к другому привязал, а к чему он так удивился, я говорю, графство есть э, в Англии э, диваншир, он такой, оба, ничего себе, <реклама> Нет, мы сегодня с ним созванивались, вообще уникальный человек, который действительно эту школу де де вот держит в своих руках, и эти дети, они, ну, у них самый высокий процент поступления в летное училище, ну и дай бог, чтобы так и было. Вот. А, вот должен был сегодня мой друг прийти, я бы его подколол, потому что он подполковник в запасе. Летает. А может он здесь? Нет, нет его здесь. Не получилось у него, он улетел. Вот летал в авиакомпании вот Победа, потом летает сейчас в авиакомпании Иш -Аэ». А зато вчера приходил на концерт в Питере тоже друг и тоже подполковник запаса. Мало того, он вообще пришел в классном форме, пришел в летной ну, гражданской авиации с тремя этими полосками. и говорю. Женя говорит, так, я буду петь, ты выйдешь на сцену, будешь ходить. Он это воспринял серьезно, говорит, да ты что, Ниль, я не пойду. Я говорю, да ладно, успокойся ты. А он в форме пришел не потому, что похвастаться, а потому, что он был в резерве, и его могли в любой момент вызвать пуск в Пулково и улететь. Вот Так сложилось, что действительно у меня очень много друзей, которые летают в гражданской авиации, именно те, которые уволились в чине подполковника. Есть, конечно, и полковники, майоры, но почему-то больше именно Подполковников. Гораздо хуже, وال... если м, бывшие лейтенанты летают. Вот это плохо. Это плохо. Я всегда говорю, что если летчик отдал военный летчик отдал свой, вот, ну, свои лучшие годы жизни э, службе, на службе Родине, и потом продолжает все-таки летать еще вот в гражданской стадии, очень здорово, это, это очень правильно. А, когда молодые приходят и говорят командиру, а я таких знаю, ну командиров, которые мне просто, ты представляешь, я их там пытаюсь, там чужа не товарищ полковник, надо ставить, в авиации так не говорят, наверное, командир, вы нас ставьте в наряды, потому что у нас контракт закончится, мы уйдем. Вот это плохо. Вот, ну ладно, песня, я всегда ее называю подполковников. Неспешное шелание, идем по спинам молокою. В комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг, ведут себя не по уставу. Проводницам приставет. Мой командир захлопнет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажут, вы, Михалыч, слишком Забудьте, черту вашу устал, Ведь вы теперь гражданский летчик. Промолвится с каркает в глазах, Да, был истребительно, стал извозчик, Зато, как прежде в небесах. Покрулись эти бы над точкой. Жаль, за спиной сидит народ. И бачка, немножко дай да сделать бочку. Не перехват, а перевозка Не на Кавказ, а в Таиланд И на погонах три полоски Был под волков, стал сержант Циклон несется нам навстречу Знать, потрясет кораблик наш Пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть медиа-сводку, поесть попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка, ух, как жаль, что я не лейтенант. Мы безроботно летали, Дают нам пряник и лекнуть, как там у Марксов капиталя Эксплуатируют наш труд, усталость лишь в сухом остатке, Порой совчинку не склон, Зато нередко на посадке. Нам аплодирует салон. Год. Три роты личного состава Из дьюти-фри напитки пьют Ведут себя не по уставу И к сербисам пристают Спасибо. Я просто, чтобы не забыть, я всегда вот, когда выступаю, и когда мне очень комфортно со звуком, звук — это очень важно. И комфортнее, чем здесь в гнезде глухаря, мне нигде нет. Поэтому я всегда хочу сказать спасибо Саше Пахомову, он там вот в темноте где-то сидит там со своим большим аппаратом. Вот. Мало того, позавчера у него был день рождения. Саша, тебе днем рождения, спасибо за это. Мы, кстати, здесь когда чех делаем, в отличие от всех заведений я выступал ну не хочу не ухвастаться от каких-то вот там и ну допустим даже в прошлом году в Крокус Сити холле и вот вот здесь мне лучше не то что лучше здесь самое лучшее место а может еще потому что вы приходите так сейчас все будут петь еще тоже помогать Прилетит вдруг волшебник голубом, верталь знали и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить и, наверное, оставит мне подарок пятьсот. Правильно скимо. Остался в детстве сказок без родительских подсказок и Я хотела летать как Карлсон и виражить между крыш До небес казалось малость и легко во сне леталось Только в детстве все осталось Толстый Карлсон и малыш эскимо на вертолете, Даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка лошадей мультик врет, Вред ли вы меня поймете, Но хотелось жить в полете, И из детства вертолетик Превратился в вертолет. Как то ну, мало двигается работает. Месте, разлучить не смогут нас В небе жизнь совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю Сжав ладошкою шаг газ Торты, эскимо, конфеты Все остались в детстве где-то Возим бомбы и ракеты раздаем то там, то тут И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут, ждут. вертолети, Вертолет. Обороты прибираем. На вид набираем. Вертолетик. плохие же книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком, вспоминаем чью-то мать Кто с рогаткой, кто с пушкой, все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку вертолетик поломать нет там. и тогда я огрызаюсь во все тяжкие пускаюсь. И за небо я хватаюсь, каждую лопастью держусь, нам домой вернуться нужно. С вертолетиком мы дружно. Под огнем свиданец кружен, он герой. Я им держусь, как себе вместе грозно. вертолетик. Ну под огнем. Вертолет. Дальше веселее. Вертолет. Мы полжизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменяли столько мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник. Чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест? Прилетит на вертолете неотложно по работе и заботясь о пилоте, где он меня возьмет, даст ламберг, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, мужу даже свой мультяшный вертолет. Мы тут запускаемся, да? Где что дочка моего друга, это Кулеш Саушев, вертоличка Майор, он, она э, выходила и раньше на предыдущих концертах, вот старательно р -р -р, но вчера она, конечно, э, была вне конкуренции, она просто вот на этом, р -р, она не рычала, у нее была длинная коса, и она начала... И несущий винт на головой, я вот, ну, не знаю, надеюсь, что кто-то это все снял, я выложу в интернете. Она будет не против, я думаю. Я ей подарил большую белорусскую шоколадку. Но это, конечно, было круто. Каждый раз на рано. Так. Я ждал, когда она придет. Думаю, во втором отделении она пришла раньше. Сидит там, не вижу где-то. Но она вот там, моя любимая. Светлана Владимировна Капанина. Семикратная абсолютная чемпионка мира. Я ее могу называть просто Светка, Светка, ты меня прости. Вот, я очень рад, что она вот иногда посещает мои концерты, и это вот, благодаря ей появилось много песен, но она об этом не подозревает, потому что она ждала только другую песню. Вот, и она тоже когда-то появилась. знаете, три дня назад появился клип в интернете на Ютубе, Запомните, канал просто называется Самолеты, летчики песни. Это Николай Никитин, он живет в Жуковском, он такой уже ну, 60 человек, который на некоторые мои песенки делает клипы. Я считаю, очень здорово делает. И вот на эту песню тоже он сделал клип. Поэтому, ну вот, если не поленитесь, посмотрите, там все очень, все очень здорово. Единственное, такой, ну, такой немножко грустный момент. Там вместе с Светой летал ну, достаточно. Известный телеведущий Алексей... Александр... Александр... Колтовой. Колтовой, да. А, Александр. Да, ну Александр Колтовой, да, точно. Вот, к сожалению, его с нами уже нет. Полтора года, как он погиб, разбился ну, и в полете. Вот, и как Свет вот сказал, ну, хотя бы этот клип, может быть, какой-то и памяти ему будет. Ну, а у нас эта песня, в общем-то, считаю, там все очень здорово получилось. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Надо мне заняться, я бы и не против, только лень напрягаться. Мне такой вид спорта, чтобы сидеть вот на кресле шахматы совета. Но мне не интересно, с девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка света. Рассказала мне, что есть, рассказала ж. Же... Рассказала, что из спорт высоких достижений Мол, сидишь и все дела, и минимум движения а усадила мило, словно, кресло кинозала А потом зачем-то очень крепко привязала Радостно жберем жужжит мотор аэроплана На взлет, Светлана Мы на точкой комета, как звезда крыта балета И с этаповенным приветом я прощаюсь с этим светом Не пойму а где планета, слишком близко рядом где-то Что же делаешь до света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Между душат перегрузки много единичек. Меж прибором вижу я привинчена табличкой. Надпись, но смокинг вероятно это шутка. Тянется как целый час обычная минутка. Я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Смеется Света рок-н-ролл. Бочки бочке петли, что пара какие-то фигуры. Это -э -э, идиот сказал про то, что папы дуры. Сам дурак ведь небе добровольно оказался. Буднил один день, когда за свет я списался. Шарю зором по кабине в поисках стоп-крана. Вернись, Светлана! Мой на точке, как комета, как звезда города-балета с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то Что же делаешь ты, Света? то, да, что ты делаешь? Но Света! Я как будто рыба, так которую зажавлю И жизнь моя, мне кажется, уже добра И Света говорит, что есть такая же фигура Не, в ответ не но только без цензуры, ласковая ну ты как? Звучит как из тумана. Я жил, Светлана. Наконец-то аэроплан земли бросает света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета. Неужели я живым на Землю возвратился? Может не совсем здоровым, но ведь не упился в небе мило прокатила, да еще добавок без билета. Спасибо, Спасибо. Света. Спасибо на точке, как комета, как звезда горды полета. И с отчаянным приветом я встречаюсь с этим светом. Не пойму, где планета слишком близко. Рядом, Света! Что же делаешь ты, Света? Да что ж ты делаешь? но Света! Создали мы привет населению планеты. В облаках вдруг понял а вот где-то. Моя песенка диспета. Не, не без неба жизни нет. Что ж нам делала ты света? Что ж ты сделала? Ах, света. высшим пилотажем. Пилот двадцатого столетия. Десятки пилотов — единственная женщина. Там очень маленький список. Я всегда на Максе комментирую и говорю а -а -а, фразу из этого фильма. Спортсменка, комсомолка, наконец, просто красивая девушка. Свет, спасибо, что пришла. Тебя летать Хочешь, расскажу тебе Как птицей стать и ночью Оттолкнув поверхность, улететь И коснувшись звезды части петь Главное хотеть Знаешь, ты не сможешь это позабыть знаешь, небо невозможно не любить Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь Знаешь, небо можно обнимать Главное — летать В связной прямо не во сне Обмануть законы физики суметь Новый поправ, сити Исключением из правил улететь. Тюма в ветерках, где-то в облаках, Умываясь, небесами обвинить. Чтоб хотеть мечтать, чтобы любить летать, и успеть Спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда Отвинута сумешь. Два на два у нас же выйдет пять веришь, В выясни, несложно улетать. Главное мечтать. Пыль разлетится снизу это. Пыльем да. обернется главная мечтой. И... Крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это не поможет бить главное любить. В звёздной вышине Время не во сне Обмануть законы физики суметь Формулы поправ, сети и разорвав, исключения мои Из правил улететь. Небесами объединить Чтоб ходить и мечтать чтобы любить, летать и успеть Спеть Хочешь, хочешь научить тебя Летать Ну, тут все добрые и хорошие друг другу знакомые люди, все знают, какая песня будет следующая. Просто сегодня действительно, ну, во-первых, есть люди с легендарного 368-го штурмового полка из Будённовска. Во-вторых, вчера, 22 февраля, это такая достаточно знаковая дата, ну, это не юбилей, но это дата. 22 февраля 1975 года состоялся первый полет штурмовика Су-25. Машина, которая я как-то недавно там раз там забираюсь, как ну, какая-то статья, и там Министерство обороны э, ну там утверждает, что это замечательный самолет, и будет он летать, по крайней мере, до 2020 года. Я так раз, когда было написано, где-то там. А он не до 20-го, он сегодня и еще дальше, дальше, дальше, как вот там наши замечательные испытатели Милевские сидят и про Ми-8 говорили, что он уже без малого 60 лет летает. И еще со с учетом всех модернизаций будет летать еще полвека. Дорогие мои, я всегда говорю спасибо, что пришли. Я еще раз поздравляю всех вот с этим нашим замечательным праздником, с Днем Советской Армии, военно морского Флота, с Днем Защитника Отечества, как кому угодно. Желаю, конечно же, мирного неба. Всегда говорю, что это очень актуально в наши дни, вот сегодняшние дни это более чем актуально, к сожалению. Вот, и есть мои близкие друзья, которые вот на этих самолетах летают... Это 266 й АШАП, они сейчас у нас там в Беларуси, на Лунинце базируется. И... Да, да. И я говорю, елки-палки, ну хорошо бы вам только по учениям работать. Потому что, ну, действительно, это, это тяжелая тема. Вот. Поэтому мирного всем нам неба. Обязательно еще собираться здесь и не только здесь. С праздником всем. Как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. На нашу планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается на разведка в этих чертовых крах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старинкой спецовке Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взгляд Смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы скал виражем, эй браток, не отставая, выхожу из-за пригорка. Осмотрелся все на горке, ничего себе разборки, ну ведомый, не внизу держись, пехота! начинается работа. Справа тридцать пулемёты, мне земля в эфир ррёт, ворот, бросаю хабы. И на выводе ни слова, словно я попал в ухаб, заболтала самолет. Серый как паутина, маневрирую активно живописная картина Как собрасыва грачи прилетели выручаем Сокольков нас здесь встречают, но в земляне отвечает. Ну разведка, не молчи! Я кручусь и кубыркаюсь Сотый раз я затекаюсь, по прилету увольняюсь Чтоб не я двухсотый груз нахрена, Пошел я вкачу. вот в все иначе Был бы дом, машина, дача, и водил бы арбуз Чипик изувечен Я за это им отвечу И несутся мне навстречу Ярко-красные шары Чудеса еще бывают И живой, Хоть попадает, под глазам не разъедает. Нет спасения от жары Горячо, не просто жарко Отправляю вниз подарки Удержать попробую марку Под свинцовым кипятком ВПУ как пушка танка от выстрелов полтанка И как мышь консервной банки По которой попасть в нынче в сводку, что за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, Из-за расходов мпк Имитирую атаки, Выходить с парой страйки, Весь почти сухие лаги, Потерпанный пока. Мне, похоже, как морозом, Грячу стал клюнул носом, Значит, песня под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но жива машина тыщет, Скоба держит кто-то свыше, И в наушники я слышал, Это Спасибо вам! Обратно, довернули, да позади снаряды пуля. Уравнение бернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове, А износа капли крови. Знать в санчасти! на здоровье получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашюта хлопнул звонко. За рулю уйду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то боль, но это где-то А вокруг. Такое лето, техник даст мне сигарету. Их, ребята, будем жить. Будем жить! С праздником, дорогие мои! С праздником всех! Мирного неба всем! И, конечно же, до новых встреч здесь, в Гнезде Гукаря. Спасибо! Спасибо! любовь, это все, что я сегодня пел, это любовь, Самолет, это любовь. Ребят, дорогие мои, люблю всех. Спасибо вам. Спою песню, которую своим друзьям пою на кухне. По телевизору футбол, но мне плевать, кому там год. Сегодня праздник, ведь ко мне придут друзья. И от души накрыт стол, и на вертушке рок-н-ролл, Бутылка то про что врачи твердят. Нельзя, и вот сидим мы за столом, и песни старые поем, Едим и пьем и только шутки здесь и смех. Вот только часто в горле ком, ведь мне грустить бы потом, Когда из дома провожу я ночью всех. Но кто сказал, что дружбы нет, что среди горестей любит, Никто нигде никогда мне не поможет. Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружбы свет. Всего на свете мне друзья мои дороже. не место здесь любым делам, заботы прочь, ненужный хлам. И мы налили бы еще, еще бы спели. Да вот луна напомнит нам, что всем пора уж по домам. Мы поболтать друг с другом так и не успели. И буду я всю ночь сидеть, все допивать и без петь. Те, что друзьям сегодня спеть я не успел. Пусть мне сказать им не суметь, что смог за них бы умереть. Да что сказать, я ему бы там прям не успел.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 лет меня спасает дружба свет всего на свете мне друзья мои дороже всего на свете мне друзья мои дороже всего на свете мне друзья мои дороже берегите себя берегите своих друзей Но я тоже вчера в Челю Питере говорил, шланговать не будете, нет? О, блян, горькивая. А танцевать, да? Как ты летом на рассвете? Заглянул в соседний сад, там смуглянка, молтаванка, собирает виноград. Но вчера на партизаны, дом покинули раньше, ром... блин, вот я это самое. Ам... Так, ну вы там помогаете. Я краснею, я длиннею, захотелось вдруг сказать, устал просто встанем над рекой. царь геле. Встречу раз кубрилый, да колено зеленый, лист резаной. Я влюбленный, дай смущенный пред тобой колено зеленое. Вечала партизанский молдаванский. Собираем мы отряд. Вчера на партизаны. Молга 6 отставить, 6, -го, 6 -го в Питере. 8 мая здесь, везде и отметим День Победы. Обязательно поднимем бокалы за нашу победу. И, конечно, споем не только смуглянку, а много других военных песен. И это именно тот концерт, когда я по